Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 12 сентября и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. А вчера, во вторник, 11 сентября, евро-доллар смог закрепиться выше максимум, которые были зафиксированы в понедельник, что дает некую остановку в том нисходящем движении, которое дошло до уровня 1.1529. И в этом случае, если цена не обновит минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, то можем ожидать возобновления роста, а значит и начало коррекции по данному инструменту. А, данный сценарий подтвердится в том случае, если цена уйдет выше отметки 1.1660, максимум, который был зафиксирован 6 сентября. Ну а в свою очередь уходит ниже минимальных значений. Вчерашняя торговая сессия вернет данное направление вновь к продажам. По паре британский фунт и американский доллар сохраняется тенденция восходящая. На этой неделе смогли преодолеть максимальные значения конца августа, которые были зафиксированы по цене 1.3035 и движемся дальше по направлению на 1.3226. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.2962. По паре американский доллар канадский доллар сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению – это, во-первых, уход ниже минимальных значений вторника, затем движение по направлению на 1.2884. Возврат к покупкам по данному активу будем рассматривать в том случае с цена может закрепиться выше максимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 1.3172 по паре американский доллар и японская иена вчера мы увидели преодоление максимальных значений которые были зафиксированы также в понедельник но среднесрочно мы видим тенденцию нисходящую поэтому краткосрочно в рамках часового таймфрейма тенденция сохраняется на повышение но в среднесрочной перспективе общий тренд идет нисходящий и говорить о покупках с более серьезными целями например движение на 112.47 мы сможем только после ухода выше уровня максимальное значение, которое было зафиксировано 5 сентября по цене 111.75. По паре австралийский доллар американский доллар сохраняется. Тенденция нисходящая. Мы видим небольшую остановку в начале этой торговой недели. В том случае, если австралиец сможет закрепиться выше максимума, которые были зафиксированы на этой неделе, а именно выше уровня 1,071,28, то можем ожидать начала коррекционного восходящего движения по данному активу. Обновление минимумов даст предпосылки на снижение дальше уже до отметки 68.95. По паре еврофунт Сохраняется тенденция нисходящая цели по снижению до области 842 а 8... ближайший разворотный уровень а, по данному инструменту рассматриваем на максимальное значение вторника, которому зафиксировано по цене 89.37. А золото на текущем продолжает свое движение нисходящее, остановились в области минимальных значений, которые были зафиксированы. 4 сентября это уровень 1189 долларов за тройскую унцию, пока ниже его уйти не смогли, но тем не менее направление сохраняется нисходящим, с целями до 1179, но ну, а в свою очередь если мы увидим уход выше а максимальных значений, которые были зафиксированы на этой неделе в области 1200 долларов за тройскую унцию, то можем ожидать вновь начала коррекционного восходящего движения по золоту. А нефть марки Brent вчера а, укрепилась до уровня 79.34, там находилось у нас целевое значение для а, восходящего движения. Следующая цели это уход уже выше данного значения, движение на 80,72 и 81 соответственно. Возврат к продажам будем рассматривать. В том случае, если цена сможет уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в понедельник по цене 76,68. По индексу DAX на текущий момент сохранилась тенденция нисходящая. Но здесь мы также видим некоторую остановку в том нисходящем движении, которое было последние несколько лет недель цели по снижению движения в область 11 696, уход выше максимумов 10 сентября даст предпосылки на начало нового восходящего движения с целями роста до 12 413 и 12 800 соответственно по биткоину сохранение тенденции нисходящая доходили до минимальных значений в области 6000 за 1 биткоин возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальных значений которые были зафиксированы в диапазоне 6350 6420 долларов за